Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. воронеж опубликовал данные о демографической ситуации в регионе. По данным Федерального ведомства статистики, за январь-апрель в Воронежской области было зарегистрировано рождение 6 тысяч двух детей, а число умерших граждан составило 11 165. Таким образом, согласно данным воронеж Естественно, убыль граждан в регионе составила 5163 человека. Вымирание регионов – явление сопутствующее нашей стране уже 30 лет. Ну а зачем в регионах так много людей? Для обслуживания буржуйских нефтевышек и шахт, миллионов людей не требуется. По заявлению замруководителя Роструда Дениса Васильева число безработных в России составляет 2,7 миллиона человек. Как сообщал ранее глава Минтруда Антон Котяков, в марте официально зарегистрированных безработных в России было около 700 тысяч. К 1 июня эта цифра превысила 2 миллиона, а к середине июня достигла почти 2,5 миллионов человек. Капиталистический кризис продолжает оставлять людей без работы и шансы заработать деньги на пропитание. Правительство планирует частично компенсировать регионам расходы на выплату зарплат сотрудникам при создании временных рабочих мест. Распоряжение о выделении денег подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Российским регионам выделят больше 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Деньги планируют взять из резервного фонда правительства. При 2,7 миллионах безработных правительство выделяет 4 миллиарда на создание рабочих мест. И сколько же их удастся создать, если на одного безработного выделили порядка 1500 рублей. В июле нас ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. В каждом регионе процент будет свой. Самый маленький – 2,4, в Ненецком автономном округе. Самый большой – 6,5, в Чеченской республике. Все ставки были установлены еще в октябре прошлого года специальным распоряжением правительства. В первой половине июня обсуждалась идея заморозить тарифы из-за коронавирусного кризиса. Глава Минстроя Владимир Якушев говорил, что ведомство рассмотрит такую возможность. Однако позже вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснулин в эфире РБК назвал эту идею популистской, так что на федеральном уровне тарифы так и не заморозили. Мало того, что капитал не поддерживает наемного работника во время коронакризиса, он даже не способен остановить рост эксплуатации, хотя обещал это сделать. Министерство транспорта намерено предложить механизм, который позволит задействовать деньги населения в строительстве дорог. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Евгений Дитых. По его словам, в Минтрансе заинтересовались опытом Минстроя, привлекающего средства граждан через ипотечные облигации. Цитирую. «Нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя». Конец цитаты. Нет, ну а кому скидываться на дороги? Буржуем, кто зарабатывает миллиарды с перевозок? Или же простым трудящимся? Для буржуазной власти ответ очевиден. Товарищ, а нужны ли тебе эти паразиты, эксплуатирующие твой труд и перекладывающие все свои расходы на тебя? Покончи с этим. Вступай в борьбу за установление бесклассового общества. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.